Но ну, о чем сегодня я хотел вам рассказать, в принципе? Ну, во-первых, хотел сказать, что я вот ботаник, так получилось, да. Вот, то есть у многих у вас как бы представление к ботанике, наверное, тоже такое предвзятое, да. Кто такой ботаник? Это вообще это человек в очках, ну очки у меня, конечно, есть, но я думаю, это на самом деле не самое главное, да. То есть кто такой ботаник? Это человек, в принципе, который занимается в первую очередь растениями, да? Это не в плане растениями, которые их там употребляет и так далее, конечно же, а тот, который их изучает и да, мышка ушла куда-то, вот. И в принципе изучает их с разных сторон. То есть современная ботаника настолько широкая вообще, честно говоря, если в нее углубляться, она Аналогично всей биологии. Если Куда ни сунься, везде найдешься. Все, что связано с растениями, оно все будет так или иначе в ботанике. Ну, ботаника в Кургане есть, на самом деле, я к чему-то всего веду. То есть, в Кургане очень мощная была школа ботаники. Сейчас не знаю, как она будет дальше развиваться, но, в принципе, ребята остались. И мы так или иначе чем-то занимаемся. И так, по некоторым направлениям, на самом деле, мы даже впереди планеты всей. То есть, может, я не знают, но курганские ботаники, особенно флористы, это как бы такой флагман вообще чуть ли не в России получается. Курганская область в плане растений, флористического состава изучена лучше всех областей Российской Федерации, считается. То есть это вот не так давно признавали и на Ботаническом Конгрессе. Но это благодаря работам Николая Ивановича Науменко, если кто знает, профессор на Науменко Николай Иванович долго работал у нас в университете, вот. Ну, а мы, в принципе, все, кто сейчас осталось, это все мы ученики, так или иначе, Николай Иванович, и мы продолжаем работать, вот, и продолжаем работать не только в теоретической, фундаментальной ботанике, да, как таковой, но и, в частности, вот занимаемся практическими вещами, то есть, Сегодня-то я как раз вам хотел рассказать не о том, как бы погрузить вас там в ботанику, это на студентам на лекции такой, а просто рассказать вообще, как вот выход вообще, вот как в повседневной жизни мы вот те знания, которые приобретаем, мы их применяем, грубо говоря. То есть для чего вообще вот это все нужно. Ну, когда вот спрашивают практически у ботанику, то есть я вот как-то так вспомню, что сегодня седьмое число и сегодня праздник октября вот так что я вас всех тоже кстати с этим поздравляю не знаю у всех разные отношения но вот у меня пришла на ум звезда которая пять лучей да то есть и вот практическая ботаника так или иначе вылилась ну это вот для меня может быть это не совсем полно но в пять лучей то есть конечно ботаник в практической своей деятельности это преподаватели в основном да то есть так или иначе передаются знания ну практически все то есть ботани практическая ботаника находит свое отражение в охране природы в озеленении, это огромный пласт, который мы тоже прорабатываем, очень важная экспертная деятельность, это работа с различными правоохранительными органами, судами, где мы делаем ботанические экспертизы и, конечно, растеневодство. Современное растеневодство в первую очередь, где используются э, различные современные методы. Но вот сегодня я, к сожалению, этой отрасли, не, это, этого луча, так скажем, поменьше как, то есть просто времени у нас не хватит. Вот, это так, различное микроклональное размножение растений, это э, ДНК маркирование и так далее. То есть, ну, Если интересно, можно будет как-нибудь попозже поговорить. Ну вот изначально я конечно чтобы вы понимали то есть я допустим немножко расскажу о своей работе то есть это фундаментальная работа это то она чем мы на чем мы основывались то есть ну, на чем сделал свою диссертацию по сути то есть я вот за свою жизнь то есть вот за 7 лет до десятого года я проехал практически половину урала до да, добирался до самых вот там, где вот семичеловечий камень, все кто знает, я на него смотрел, но с горы Чистоп, то есть рядом находящийся. Вот, там туда добрался, и я изучал папоротники. Я изучал папоротники на Урале, моя диссертация была посвящена только папоротникам. Вот я 7 лет изучал папоротники, папоротники, папоротники, у меня больше ничего в жизни не было, кроме папоротников. Но, значит, много где побывал, все поизучал, вот, и самое главное, в что это вылилось, то есть фундаментально снова. То есть, ну, я много родов рассматривал, но ну, вот один из таких вот самых ярких комплексов, есть такой род дриоптерис встречается на Урале, его немного видов встречается, и самое главное, эти многие виды гибридизируют между собой. Да. и в мир... Поскольку по всему миру встречаются эти виды, в общем-то говоря, в мировой, вот эта отрасль называется птеридология, если что, вот. в мировой птеридологии считалось, что есть две группы дриоптерисов, которые между собой скрещиваются внутри, а вот между группами нет скрещивания. И тут я, бабах, на Урале нахожу одну такой интересный экземпляр, потом мы позле, позже его назвали Дрёпторис уралензис, который оказался, так скажем, мессекционным. Вот. И это вывезло даже бум такой на мировом уровне, там есть такие признанные в Англию возили этот гипзербарный экземпляр и так далее. И, в общем-то, грубо говоря, уже всеми анализами его прогнали и доказали, что да, действительно на Урале вот единственная Место, где вот такой вот межсекционный гибрид <laughs> между дриоптерисфеликсмассой и ну я вот немножко сейчас покажу картинок, встречается. Вот. То есть ну, вот, это как раз вот те гибриды, которые у нас э, встречаются, так скажем, признанные, да. и вот один вот уралензис непризнанный. То есть это все на Урале, э, на Среднем Урале, в основном на Южном Урале встречается, ну в горах вот достаточно тоже высоко, но ну, пол, ползали и искали. Ну, в общем-то говоря, вот в итоге вот этот вот мы нашли экземпляр, описали его, вот, и вот, кстати, вот видите, автор вида Экспанза Фрейзер Дженкинс, это был один из основных моих оппонентов, он... Вообще монограф этого, монограф, то есть тот, который является главнейшим специалистом по вот этим дребтрисам в мире, он мне говорил, что нет, я не верю. Вот. После этого мы привезли ему в Англию гербарный образец и сказал, ладно, хорошо, верю. Ну смешно, но вот правда, ну мы же тоже не дураки, мы же знаем, о чем говорим. Вот мы описали вот этот гибрид в Томске, и это вот, наверное, одна из таких моих вот, <смех>, фундаментальных главных заслуг перед ботаникой. Все, писал свое имя в ботанику, <смех>, можно, грубо заниматься уже практической деятельностью, как-то, ну, деньги зарабатывать. Значит, ну и вот, когда мы уже говорим, вот я показывал лучи, вот здесь уже переходим к нашим практическим повседневным вещам, которые у нас происходят уже в Курганской области. Ну, зачем нужны ботаники Курганской области, так скажем? Вот если так вот подумать, да? Вот. Конечно, важная их роль именно в охране природы. Ну как в охране природы? Ну, они пишут красную книгу в первую очередь. У нас есть региональная красная книга, тоже очень хорошая, прекрасная красная книга, которая вышла уже в 2012 году, второе издание. Я уж тоже был соавтором, но я, соответственно, папоротники там писал и так далее. Но красная книга, это не просто так, что мы написали ее и поставили на полку. Это не так. Каждый год нужно проводить работы, исследования, мониторинг этих видов, изучать их и так далее. И иногда бывают вот такие вот Интересные вещи. Вот, допустим, здесь вот показан, здесь страница Красной книги, аканид Дубравный, который считался исчезнувшим в Курганской области, сто лет его никто не находил. То есть были данные начала века, когда вот две точки тут вот в Устюйке, типа когда-то он был, еще Крылов когда проезжал, его замечал, а потом его не стало, никто никогда не находил. И тут бабах, в прошлом году, буквально мы изучая Устюйское, ну вот я нашел вот такие растения ну сразу я понятно что это они дубравные тоже вот ну и теперь надо красную книгу переписывать грубо говоря по ну, крайней мере менять категорию с нулевой на красную то есть вот она пожалуйста практическое применение так скажем работы ботаника то есть и вот это место геаконит по сути нужно тоже описывать как особо охраняем природной территории потому что ну такой редчайший вид вот здесь растет его надо конечно сохранять ну Тут, конечно, тоже вопрос возникает, почему он исчезал, почему появился? Тут мы уже можем рассуждать. Но я думаю, здесь не так интересно. Я думаю, что с изменением климата это очень связано еще все. Так или иначе, мы это тоже все эти моменты улавливаем на растениях, изменение климата. И когда нам говорят, есть ли глобальное потепление, то мы точно скажем, есть, потому что линия степей смещается на север. Мы значительно, мы это как ботаники наблюдаем. Значит, что мы еще в принципе делаем, да? То есть вот наша работа, где-то 2-3 года мы работали в Кургане, в Кургане мы работаем постоянно, да? мы ходим в окрестностях Кургана, смотрим растения, вы даже вот не знаете, да, наверное, многие не знают, что в черте Кургана растут орхидеи, да? Кто-нибудь видел эти орхидеи в черте Кургана? Никогда не видели? Ну в области-то есть, а в Кургане прям, не видели? А я вам скажу, что есть. Вот, допустим, дремлик болотный, Венерин башмачок настоящий, лосняк лозыли, вот на голубых озерах встречается, ну в ботаническом саду тоже, причем дико встречается э, Кациолис, да, вот университета в ботаническом саду. Э, также орхидеи встречаются э, в тополях, вот, э, то есть и так далее. Ну когда вот это все мы уже набрали значительное количество материала, мы вышли на город с предложением, ну как так, во всех городах России, крупных хотя бы, по крайней мере, есть свои собственные особо охраняемые прудные территории. То есть местного значения. Там, где, грубо говоря, мы могли бы выйти и показать природу, э, ну вот вам бы, вот сейчас бы я не стоял здесь, да, мы с вами пошли бы в лес, и я бы вам все эти растения показывал. Это было бы гораздо интереснее, чем вот так на картинке смотреть, правильно? Да, было бы лето. Вот. Конечно, я это всегда делаю, все равно находятся энтузиасты, кто просит, и я, конечно, провожу такие экскурсии. Но, тем не менее, такие места в Кургане есть, и их надо охранять тоже. Вот когда мы об этом уже начали говорить, то как бы тоже считаю достижением, нашим практическим достижением, два места в Кургане были выделены и уже обозначены как особо охраняемая природная территории местного значения. То есть это вот в первую очередь тополиная роща, где растет такой вот интересный цветок, мало кто его узнает, это ирис, ирис. вид называется сандийский, так вот, самое интересное, что вот этот ирис Сандийский, похоже, это единственный где местонахождение этого вида в, черте, в России. Понимаете? То есть такое ощущение, что э, в России было, то, было место, где он произрастал в Поволжье, да, но там он полностью исчез. Вот. При этом в Красную книгу Российской Федерации он не входит, вот, но он в списке СИТЭС запрещенных. И вот так получилось, что в современной России, скорее всего, это вообще единственное место. Вот. Некоторые ботаники ставят под сомнение еще и сам вид, но не суть. Так вот, здесь вот в тополенных рощах можно увидеть целую серию э, редких видов. Ну, в частности, вот тот же самый ирис английский, который там... Там еще, кстати, очень много других видов ирисов. И когда весной особенно туда, в тополенную рощу, приезжаешь, э, проходишь, то можно увидеть ну, очень много интересного. Вот Обычно... А почему мы это знаем? Потому что мы со студентами практики там проводим обычно. Проводили раньше. Ну, сейчас уже я не работаю в университете, ну в принципе, проводили. Значит, второе место, которое также было э, отнесено к особо охраняемым территориям, э, в принципе, недалеко тоже здесь находится, это э, березовый крупнопапорниковый лес у поселка Увал. Чем интересно, то есть там склон был на увале там база динамо не так далеко да там крупные такие вот орлики громадные листья орликов и в этих орликах встречаются также редкие растения. ну вот в частности вот первоцвет э, тоже вид с красной книги курганской области да вот он здесь у нас обычный но в принципе он если по всей области смотреть то его очень очень мало вот, то есть это же зона сейчас здесь самое интересное на этой территории сделали сейчас экологическую тропу то есть курган лес сделали, организовали экологическую стропу, и любой желающий может ну, летом, кстати, пройтись, посмотреть там аншлаги красивые тоже, тоже мы же, ну, Николай Иванович, кафедра ботаники писала, в принципе, это тоже интересно, я думаю. Ну, вот уже моя работа, то есть интересная, значит, у нас произошла история такая, э, вот где нужны ботаники, они ботаники нужны редко, но особо, но бывает очень метко, так вот, знаете, да, что у нас э, через нашу Курганскую область проходит нефтепровод? Кто знает? Его здесь видно даже везде. Так вот, этот нефтепровод, его периодически надо чинить. Ну, не может же труба вечно существовать, да? Нужно, какая-то ветка устаревает, делают новую ветку участками и так далее, Так вот, нефтяникам надо было сделать новую ветку. Значит, они идут по этому нефтепроводу, у них своя экологическая служба есть, и она такая, ну, достаточно ребята грамотные. И видят, что что-то не то растет рядом с трубой прямо. А там нарос ковыль. Они открывают Красную книгу Российской Федерации, а ковыль перистый в Красной книге Российской Федерации. Вот он на трубе растет, вид Красной книги Российской Федерации. Что делать? Вопрос у них. У них все, у них паника, потому что, что делать, надо трубу делать в заповедной территории. Но мы им говорим, спокойно, ребята, бывает такое, давайте исследовать. Давайте сейчас посмотрим, что за ковыль. В Красной книге ковыль перистый, а у нас в Курганской области встречается пять видов ковылей. Мы говорим, надо посмотреть, еще, что за ковыль. Начали смотреть. Блин, пересты есть. Но перистова не так много оказалось. А вместе с ним растет ковыль-волосатик. Ну, конечно, не ботаники вообще трудно отличить, но мы как отличаем. Значит, ну, он говорит, ребята, все, мы вам даем денег, вы только нам исследуйте, где этот перист, его уберите отсюда. Нам он здесь не нужно, нам надо трубу делать. Мы говорим, ну хорошо, давайте. Значит, вот мы делаем исследование, и в итоге мы вот, значит там проходим конкурсные процедуры, и мы вот этот вот ковыль... Пересты, там 2012 экземпляров мы насчитали, нам нужно было его перенести на 200 метров. И вот мы весь сентябрь занимались вот этой вот штукой, пересаживали ковыль грамотно, все. Пришлось запрос делать в Министерство природных ресурсов, нам выдали разрешение на бланки с гербом, все красиво, все нормально. Вот мы выполнили такую работу, молодцы. Вот, ботаники, никогда не были нужны, конечно, все смеются, ездят, смотрят, а мы тут вот ковыль копаем. Ну вот, выполнили, хорошо следующая такая практическая очень наша часть работы, которая тоже очень интересна, это дендрохронологические работы. То есть мы начинаем ну, достаточно уже несколько лет подряд работаем по дендрохронологии. То есть тоже курганского здесь вот как бы если в плане флористики мы впереди, то по дендрохронологии очень далеко. То есть мы одна из немногих областей, где нет своей собственной доскональной дендрхронологической шкалы. Что это такое? Ну это очень просто. То есть э, это Деревья у нас сезонный климат, все понимают, да? Нарастает все кольцами. Ну, кольца просто, знаете, да? Вот если климат хороший, то, ну условия хорошие в этот год, то кольцо будет широкое. Если хуже, то узкое, правильно? Правильно. Вот на основе вот этих, грубо говоря, двух параметров можно э, сделать шкалу далеко в прошлое, ну, потому что можно, там перекрытие, вот здесь на рисунке показан, и уйти далеко-далеко в прошлое. От десятки тысяч лет можно, в общем-то говоря. Деревья долго живут, в принципе, да? до десятков тысяч лет. На, Сев... На Среднем Урале есть шкала по сосне, да, но она к нашим условиям не подходит. и У нас запросы архе... от археологов был, в принципе, и мы вот начали работы по этой шкале. И когда мы еще с этим работаем, мы автоматически смотрим еще экологическую привязку. То есть мы можем видеть, какие виды деревьев, когда у нас хорошо растут. Вот. И мы провели по липе, по дубу сос... работы. вот Такие вот рисуются... Вот Кривые, когда ну, корреляция, так называемая, ищется. Вот. И делаются вот такие керны, выбираются их много обычно. И вот что мы доказали, допустим, по дубу. Да? Очень интересные такие данные у нас получились. Когда дуб хорошо растет. Есть два фактора, которые влияют на, хоро на хороший рост дуба. Первое, это если у нас в апреле очень холодно. Дуб растет в этот год прекрасно. Почему? Да все очень просто. Он начинает зацветать в апреле, у него цветки все замерзают, а энергию куда-то надевать и он начинает расти. Вот. А второй фактор, который мы сначала не могли понять. Значит, смотрите, начали корреляцию с уровнем табола искать. И вот смотрите, у нас табол, когда высокий уровень табола, да, ну, наводнение, вот в этот год дуб растет точно так же, как и А вот на следующий год он намного лучше растет. Понимаете? И очень четкая корреляция. То есть на следующий год после наводнения дуб очень хорошо растет. Почему? Вот. У нас две, две теории. Либо потому что, э, когда наводнение проходит, влага все равно сохраняется долго, вот, и как бы затоп, затопленным уходит в зиму дуб. То есть как вот мы заливаем яблони. Да? что Типа такой эффект. Второй эффект, что приходят органические все-таки удобрения с водой, минеральные, и все-таки этот как бы, эффект проявляется на следующий год. То есть здесь вот такие вот вещи. Ну, то есть вот мы на основе этого вообще дали рекомендацию, если делают, ну есть такие работы в степи, когда делают лесозащитные полосы из дуба бывает, что мы предложили вообще их заливать на осень. То есть возможно это хороший эффект дает. Вот такая вот в общем, работа по дендрологии, дендрохронологии. Ну конечно мы очень много занимаемся озеленением сегодня. У Ботанический сад мы занимаемся как ландшафтным дизайном, так и городским предпочтением, не в Кургане не в Кургане, я сразу скажу, в основном это у нас Тюмень, это вот районы наши иногда, то вот сейчас вот объекты Петухова, в Екатеринбурге работаем, вот, разрабатывали один из скверов в Тобольске у нас был такой опыт, то есть вот наши свои ботанические знания, когда мы знаем, какие виды растений в той или иной зоне лучше хорошо посадить, которые будут, ну, и красиво эстетически смотреться, привлекаем дизайнеров и уже свои ботанические работы привлекаем. но ну, здесь вот в области ландшафтного дизайна разные картинки. Ну, это. ну, вот тоже наша работа, которая еще, к сожалению, не реализована, но это как бы бесплатная работа. Это мы уже идем навстречу иногда некоторым организациям. Это вот мы, эскиз, э, озеленение, э, ну, благоустройство. Центр реабилитации, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Кургане. То есть вот мы тоже разрабатывали, то есть мы вот такую картинку даем, ребята говорим, вот реализуйте, в принципе, должно быть красиво, продумано. Очень некоторые мы лагеря озеленяем детские, то есть там у нас был опыт. Ну, в общем, вот в этом плане тоже. Ну потому что в итоге как получается? Население идет запрос, то есть нас просят, нас уже заказывают, нам, ботаникам, какие-то работы выполнять. То есть вот мы это уже и выполняем. Конечно, не отказываемся. А вот.